Приветствую всех любителей видеоигр. Будем продолжать с вами проходить наш, так сказать, наши токийские. Токийские игры. А так, Делайте, что что, что не это не потом? Как это? Госвайер Токио, о! Почему-то прикиньте, я аж прямо из главы не вылетел. Так, вот так вот я в нашу духу 88917, я уже передал из 220 тысяч, то есть почти 100 тысяч, то есть почти половину всех духов я уже внес в эту игру, я поднял очередной уровень, но до этого еще рано думать. И, естественно, просили же проходить... довольно давно хочу покинуть. Очень интересно, как все устроено там, на том свете. ну доберись дотуда и Ничего. Я просто постоянно думаю об одной женщине. Я видел ее прямо тут, в этой перелке. Она выглядывала из угла, как будто пыталась меня позвать. И решил подойти спросить, что ей надо, но ее уже нигде не было. Угу. Ну и теперь, пока не пойму, что это было, не смогу уйти в одной миг. Вообще красота. выглядывала из угла, говоришь? Думаю, это была Рокурокуби. Попробуем разобраться, в чем тут дело. Если найдете, mm. спросите, чего она от меня хотела. Прикиньте, спасти его хотел, но не успела. Поможем тебе, когда время будет. Так вот, просили проходить дополнительные квесты, поэтому это самое. Естественно, с них же и начинаем. С, с них же начинаем и будем с них же продолжать. Так. А, я не должен был спалиться, да? Понятно. Догоните, мягко с... Опа. А ты думаешь, я что, пальцем делал? Пропала, ты ее не <гас> Пропало, блядь. Ты мне что, обратно идти, типа? Да я ее не вижу. Стоп. Куда она убежала-то? Мы подписались а, все, нашел. Да я понял, понял я тебя. Что ты? ты куда Нам в другую сторону. Да, блять. Ебаный. А, все. Думаю, велосипед застрял. за Прикиньте, подумал. Так, ладно, где ее искать? Хорошо. Подождите. А, все, вижу. Ёшки, кошки. Блин, как это все заскриптовано не очень красиво. Стой... Кажется, она нас зовет. Я Ух, бы не пошел. Блядь, напугала. Мы ее за и На самом деле... Ой. Я не успел прочесть, что он сказал. Ладно. Мы не будем заставлять даму ждать. Ее силу и пошли отсюда. Все? Она просто хотела поговорить. Знаете? Да что Но тут побегать? В дали ей пошли. Логично. Кстати, знаете, что я еще понял? Что с этими ребятами в конце надо тоже разговаривать? Я тут подумал, может это была ракуракуби? Угу. Правильно думаешь. А, спасибо, что выяснили. Я чувствую, что мне полечало. <смех> Блин, на самом деле я в шоке. То есть не мог уйти в иной мир, потому что просто, просто не мог понять, ну, как бы это самое. Не мог понять, что это было. Ну, то есть девушка это была, не девушка. Его все это время держало это, прикиньте. Просто, ну, просто капец. Ох ты, я не упал. Так, а. Что-то здесь, блядь, нечистое. Да кто же там Надо же Смотрите, к нему кто-то присосался, по-моему, да? А, или нет, стоп. А, это он а так просто летает. Просто в туалет попасть не может. Такой бедненький. Ой, аж мне аж не по себе осталось Верное, его слово. Вдруг это призрак? Еще из общественных туалетов мы призрак. Кстати, да, еще не освобождали, если честно. Где туалет-то? Почему я его не вижу? Стопы Вот этот, что ли? Страшновато, если честно. Тут пусто. Открой, пожалуйста. Вот так зайдешь в туалет, потом не сможешь умереть нормально. Держи, конечно. Возьми бумажку. Да я уже, да, да, да. да. Дайте могу, прости, у меня закончилось. Держи, конечно. Мужчина, которому нужна бумага. Сколько тебе бумаги нужно? Тихо, тихо. Это же фактически Пойду в женский последнее зайду. желание. Блять, собака, ты что меня так напугало-то, ешки? Я отвечаю сейчас, открою а тут. А, вот рулон. А, нет, здесь все нормально. А тут есть что-нибудь? Не, нет, ничего. Я почему так и думал, что я... Стоп, что? А, я не могу это прочитать. Ладно, мне показалось, что она засветилась. Блять, собака напугала, конечно, нормально. Блин, у меня почему-то мурашки по коже, если честно. Ух. Да, блин, вот каждый раз повторяйте это. Лучше бы сделали, если честно, типа, а, вы пришли за бумагой, ну что это такое? Если он сейчас еще один рулон попросит, я его оттуда вышвырну. Опа. А, не, нормальный призрак просто. Теперь меня в этом мире уже ничто не делает. <смех> Наверное, сложно уйти в иной мир, сидя О, это точно. Я его понимаю. А надо было всего-то сначала проверить, есть ли в туалете бумага. Кстати, да, у меня был, был, была такая ситуация, такая вот очень, очень интересная. Ну, долгая, конечно, история. Как-нибудь потом расскажу. Но в целом, как бы, да, это очень тяжко. Была такая ситуация, что зашел и как бы... И все. И все в прямом переносном смысле, блядь. Туалетку не забыть если проверить. не ошибаюсь, тебя теперь в этом мире тоже ничто не держат. О, точно. А <рчат> можно я все-таки скажу? <рчат> <рчат> Ух ты, нифига себе, он еще, он еще и призрачков дал. Таких духов полный район. Я заметил, заметил, что если по заданию именно говорят подойти, то будут еще духи дополнительные. Но если нет, ну то естественно нет. Духов не будет. Так, что у нас? Пара пара, пара второстепенных квестов кончилось. Теперь погнали по основному квесту. Нам надо сюда. Но сначала мы пойдем сюда, естественно. А, я бы пошел сюда, но я сюда не могу просто-напросто. Поэтому сначала пойдем мет по метке. Блять, призрак не появился этот летающий. Может хотя бы сюда, спасибо. Так, а я духов передал. Да-да-да-да-да. Я духов передал, я молодец. Ну все, в принципе... Еще я заметил, что на треугольные здания не могу призвать этих самых. А, как они называются-то. Ты скажи, я скажу, и тогда все будет хорошо. А, я успею, успей, успей. Отлично. Блин, я забыл. Я забыл, как их называют. Как их называют? Блин, ну капец. Вот там духа вижу. Его бы взять. Мне сейчас не до этого немножко. О. Понятно, понятно, понятно. Отставить, отставить. Отлично. Блин, да как вас называют-то? Почему-то я хочу искать Маяку, если честно. Не долечу. О, долетел! И денежки прихватил. Блин, да как же их зовут-то? Ой, блин. Ну хорошие эти духи Ой, короче, напиши в комментариях, кто вспомнит Кто посмотрит, вспомнит, как их зовут Пишите в комментариях Потому что я просто не помню Юкай Юкай, вспомнил И года не прошло, вспомнил, что это Юкай А может и пару лет бы еще прошло Если бы сейчас просто в голову бы случайно не взбрело это слово Так, ну в принципе я духов так, чисто по пути просто собираю Потому что ну, мы сейчас доходим до точки, уже оттуда и уже оттуда. Мы будем это самое. Двигать в сторону. Почему по крышам? Потому что призраков нет. Ну, злодеев. Так, а теперь вот сюда. Да, подожди, вот сюда, да. Да, вот так. Но ну, мы полетим чуть-чуть в сторону, чтобы еще духов захватить по пути. Да. Ой, блин, как же я тебя ненавижу. Так, вообще надо зажимать и вот так вот делать. Чтобы нормальный урон хотя бы прилетал. А, а, а, а, а. Опа. Не успел, не успел заблокировать. Она очень много урона мне нанесла, естественно. Еще и уклоняется, прикинь. Отлично. Сколько я на нее потратил штук? 10 минимум, но если не считать заряженные, Конечно. Ну, достаточно много на нее, если честно, потратила способностей по факту. Она, конечно, возвращает какую-то часть, но все равно это того не стоит. То есть я в нее, в принципе, огня больше тратил. То есть там 3-4 огня, скажем так, когда можно потратить тех же самых... Сколько там примерно? 10-11 этих самых зелененьких. Так, вот там вот ребятки появлялись, отсюда вижу, блядь. Жертреса вижу. Помог... Они, по-моему, могут, кстати, телепортироваться, если мне память не изменяет. Если им не впадло, не могут телепортироваться. Но я попробую ему просто в башню засадить вот так вот. А то встал он там вообще красиво. Так, что там? Кто там? Да подожди, кто там еще есть? А, ну и обычно... Опа, статую слышал. Ну, обычный такой, как бы, бесполезный немножко призрак. Да что ты мне сделаешь? Я, почему в присядки? Встань, пожалуйста О. ближе подойти не могу не могу ну нет не могу нет не могу не могу так а скажи мне пожалуйста я слышал статую эту как ее? справа где-то да еще правее вон вижу ее все отлично я не могу ее пропустить по той простой причине что их реально иногда сложно найти я, я хотя бы и поклониться смогу Ой, понятно Так, сначала, естественно, идет дерево Так, он осмотрелся, что за хуйня Хуяк, не, не увидел Еще раз не увидел Увидел Умер, отлично Так, другие пацаны в шоке вообще так, а туда у меня просто не получится прыгнуть В этого я не смогу выстрелить С этой крыши, по крайней мере С той крыши тоже не смогу Эх, тут двое, да, по-моему? Одного вижу, а где второй? А, вон второй чилит Так Мне подходить не очень, блядь, понятно Я подходить не очень намерен Но, блядь, подхожу по итогу Ебать их тут много Ой, а я кого испугался-то? Ой, ой, ой, ой. Понятно, ладно. Ну, можно и... Все. Можно, можно. Но в моем случае скорость иногда решает, если честно. Могу сразу двух поглотить, пожалуйста. Я не хотел, блядь, я не хотел время тратить. Ну ладно. Я здесь чисто пролета. Опа, что-то нашел. Опа, машинка. Что это? Так, игрушечная модель популярного семейного автомобиля. Так, это мы, естественно... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, поклонимся. Это что? Это ветер. Ветер, спасибо. 44 Поверю, сразу до фула зарядил. Все так. Я очень ленивый. По Походу очень ленивый. Что ж, прям настолько ленивый. Так, меня кто-то видит, но сейчас перестанет скоро, подожди. Да, да, да, да, да. Надолго не получится меня видеть, не переживай. Так, а вон и ворота, а вон и способный дяденька. Вижу ребят злых, вижу, вижу. Но... ой, <гас> енот! Вот теперь как еноты выглядят Еноты, какой-то предмет случайный Вообще рандомно они, они могут выглядеть так же, как эти ворота Только уменьшены копии Но Ран... Я отстал от своих товарищей Поэтому решил слиться с окружением А что может быть неприметнее таблички На дверях магазина Одно плохо, никакого магазина на самом деле нет Ошибочка Погоди, ты это знал? Вот черт Тут даже дело не в магазине ты просто очень неотличительный в целом. Блин, у него еще тут зонт с Так, подожди, а кого мы убьем первого? Толстяка, похоже. Блин, толстяк бы шапочку бы опустил. Зонтик. О, тут еще и наверху чилит это. Я бы убил его первым делом, но нет головы. Блин, дайте-ка я сейчас отойду в сторону, чтобы жирного убрать. А, блин, он там так чилит хорошо, если честно. Давайте, ладно, попробуем. Так, все, все, все, сейчас он такой обернется, кто это сделал, за что. А да, ой, ой, ой, ой, а кто меня видит? А никто, правильно, никому не нужен. Зонтик опусти, мужик. Да, минус один. А это я попробую через зонтик гасануть, а я могу. Сколько, 11 стрел еще, а лови. Понятно. Минус тебя стало получаться намного лучше. Конечно, я знаю как Так, ты так ты они сейчас делаешь, к трупу сбегаются сейчас... Так, минус Умрете, я сказал бы это уже Беги сюда Молодец Так, и еще где-то был А, вон ходит, тоже жирный, кстати А, но он мне не помешает, по-моему Мне, в принципе, не помешает так, ну все, больше никого нет. Очищаем территорию. А я даже камеры двигать не могу, прикиньте, в этот момент. Все, только исключительно одно действие, и все. Души по пути захватим. Захватим, конечно. Еще один так, хорошо. Где-то я еще... Так, ну это коробка души. А, коробка с удачей, кстати, надо будет вызвать, чтобы он мне помог статую найти. Мне просто... Ну, мне не лень, мне не лень души искать, но в целом, в целом, статуи точнее. Лучше уж, если они мне чуть помогут. Так. А, ну, давайте. Сколько дадим? Пяти? хаточку? Что я ищу? Статуи Дизи. Ну, 500, ну, как бы мне не жалко вообще в целом на денег в, в этой игре. Так, да, задание появилось. Его, а, ста... блин, 3 статуи, вот это, по-моему, по-моему, блядь, водяную мы не брали. Три из каких тут? Из 15. Статуя Дидзи, одна из двух. Вот что меня теперь бесит в этой игре, чтобы вы понимали. Одна из двух взята, я взял зеленую, но тут есть синяя, Она подсвечена, да, как бы. Дайте мне любую... А, нет, ну это более, это более темная, ладно. Мы сейчас к ней пойдем, кстати заодно надеюсь, <как> что у нас здесь ну да, четкий лучника ой увидел ой увидел ой ой ой ой ой, ой. мужик не поможет сейчас облапошу, блять, как два пальца об асфальт отвечаю привет мужичок Все просто. Сколько? 9 штук на него, ну, не 9, а 11 11. Да? У меня же там 42 или 44. Если 44, то конечно не 11 а 13, но то ничего страшного Да ударить эту кошку Блин, денег просто море, но я все равно их беру Все равно. Вижу бабки беру бабки, грубо говоря <coughs> Где там следующая статуя нас интересует, которая Вот это нам, кстати, по пути к этому самому, да. А, ну она хотя хотя бы имеет звук уже хорошо. И около статы никого нет. Необычненько. Опа, 14, спасибо. Теперь да. можно Надеюсь, твою молитву услышат. Еще как? Блин, это быстрое передвижение просто такой кайф ешки. Я не очень люблю, как бы в данной игре, особенно ближние схватки. Ой, я сюда обязан зайти. <coughs> <coughs> <coughs> то есть, в принципе, всего за 20 минут, и то не поисков призраков, то есть, чисто вот я сейчас по квесту, да, пошел, буквально, чисто специально квесты проходить. О, там, кстати, этот призрак. Меня может спалить другим пацанам. Блять, уже. Так, ладно, подожди-ка. Это не жирно, это хорошо. Все, спасибо. Так, надо вот этой вот... Где она? Мне ее главное не потерять из виду. Вот это вот не стучать по башке. Раз. Не по голове попал. Два, по голове попал. Ниже на цель, пожалуйста. Она сейчас, блядь, полетит нахуй. Да ладно, потеряла. Она... Да ладно, промазал. О, попал по голове. А, все убил. Лаи по голове. Отлично. Умерла. Пока игра дает возможность лупить, лупи как бы. А, я, кстати, же... А, не достреливаю. Не достреливаю? Не, достреливаю. Я думал, он погиб. Ты же не мог просто пропасть этот коп. Просто исчез. О, еще один. Лови. Из лука стреляю, потому что просто могу. Да, блядь. Последняя стрела, кстати. Отлично. Угу. И очищаем территорию. Простенько все. Интересно, когда вот именно концовка Но ну, я думаю, столб света Это уже прям, ну, прям такой нормальный конец В целом Ну, то есть это уже как бы О, Тануки, кстати, полезная штука Статуя Дзидзе, конечно, в первую очередь Статуи нас прокачивают Все остальное не столь важно Четкие воды Конечно, а перекладываю Они же Уровень ваших четок увеличен до второго А, то есть даже так а Вот и то, что мне надо Ну, в принципе, не, меня бесит На самом деле, лучше бы как-нибудь это на карте по-другому бы отображалось Это прям, ну... Это неплохо, я хочу сказать Но выглядит этот такси. То есть на карте я могу, ну, то есть если прям очень много всего Можно запутаться, вот прям реально сильно запутаться я, Вот я иногда, вот у меня бывали моменты, я случайно... О, Привет Неожиданный поворот, если честно. Правда неожиданный. То есть у меня бывал момент, когда я поклонился статуе, я думал, что она мне не помогла, но на самом деле она мне, естественно, помогла. Так, и я потом случайно просто наткнулся на эту цель, на также. И я сначала был не уверен, что, это, ну, что она мне как бы помогла. Это зеленая? Плюс 10! 10, 20, Пойду, а на ну 45 какие 10, плюс все средства плюс 1 так, что у нас там дальше Адобки. адопок а допок нет здесь, прикиньте а все а все почти все доп миссии прошло причем, заметьте, вот эти вот призраки рукуройоби, что я так и зову, да? рукуройоби рукуройоби, а, рукурокуби рукурокуби, вот они находятся за пределами карты, значит, это далеко не конец в целом. Нам, кстати, сюда надо, поэтому возвращаемся сюда. А потом уже туда. Надо попить. А потом идем к сюжету и посмотрим все-таки, был ли это конец или нет. Поэтому по-другому никак. Так. Что, мне дадут полетать? Спасибо. Опа, там 100% злой дерево какое-то. Так, а можно не отдаст со стороны? Пойду, кстати, прежде чем туда идти, я освобожу душу, которая у меня есть. А, наверху находится, смотрите. Ай, как неплохо сделано. Ай, как неплохо-то. А, так у меня все по фулу, да. Че я заморачиваюсь. Надеюсь, там будет такзофон поблизости. Так, я не помню, что здесь так голуби-то собрались? О, голуби. Вор... Вороны собрались, если здесь нету этого черного дерева. Я всегда думал, что они собираются около дерева. Ну, как он называется? Ну, где заключены души? Ну, конечно, да. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, лови. Лови, я тебе сказал. Три штуки на нее потратил. Ну, не могу сказать, что много. Но она мне вернет всего одну. Мало... Маловатенькая, я бы даже сказал. Вот так вот. Тут, кстати, где-то зонтик внизу бегает. А зонтик это еще прокачка А я и так, на самом деле, не очень то знаю Надо огонь прокачивать Я огнем, вот если против боссов Огнем прям качественно пользуюсь Так, четкий шквала Тоже второй уровень теперь Так, что происходит? Что-что-что-что, я тебя всосал Так О, о, о, кого вижу Неожиданный поворот Второй, блин, я их столько вообще не находил да что с вами такое? Почему все пытаются на меня сесть? Вы хоть понимаете, сколько вы весите? Я чуть дважды не задохнулся. Так устал, что решил отдохнуть. Так, а где зонтик? Зонтик. Где же наш. О. Заметил нас, что ли? Предлагаю вернуться туда, где мы были и подождать. Конечно. А как это самое теперь, это самое? Вот я вернулся. Потом иду, такой иду. И не вижу его. И как не теперь его видеть. Ладно. Попробуем с другой стороны. Зонтик у меня не очень, помню, как работает, если честно Но это самое Блин, сколько душ, сколько душ Так, ладно, я себе наверх заберусь О Бегает, бегает Да я же нажал. Ушел. Ушел, ушел. Подождем пока вернется. Да, логично. То есть он раз в какое-то время. Да, но я пока попью. Ну как бы это самое. Ну я здесь сидел, поэтому все было хорошо. Я еще, кстати, вместе ульта. Я всегда забываю про нее. Где мы там, каракасик, вот а еще вот эти четки, которые для душ я надел, Она помогает находить души в пределах там 100 метров Иногда их не видно так Но используя призрачное зрение Она помогает их находить То есть это как бы тоже своего рода плюс <coughs> Ну и где мы там, каракаши и Коджин? Ладно, давайте сейчас вот этих духов возьмем Раз уж это самое Раз уж здесь недалеко а вот здесь, кстати, стоит предмет поискать. Чего? Зачем так пугать-то на кладбище? Говорить такие вещи? Мне так тяжело. Да я чуть здесь вместе с тобой не окочурился. Фигаси тоже сюда. Ну и где мой каракасик Коджи? Вон, наконец-то. Так, так, так. Он все равно прыгает быстрее, чем я хожу поэтому. этому. Мы хотя бы знаем, где он останавливается. Отлично. Ну, пугливый такой призрак, поэтому без него никак. Так, поехали, прокачаемся немножко. Навыки. Так, это полет. Я смогу 5 секунд планировать. Это не так страшно. Продление, обнажение... А, это дольше. Ускорение извлечения ядер. Полезная штука, но, в принципе, бесполезная. В ближнем бою тоже извлечение по упавшим врагам. А, это усиление атак. Скорость, эфир. А, давайте уже как-то это самое. Плетение. 40 очков навыков. Боже. 20... 15 Масштабная усиленная водяная Вот, пронзание, но ну, это пронзание Так, сначала мы открываем вот это Обязательно для огня, она увеличивает радиус И 30 очков теряем и больше Нечего качать Что у нас тут? Ускорение Натяжения, тетивы, карманды талис... Тут я все прокачал в принципе Все, что мне надо, здесь прокачал а, Умение, умение, умение но Передвигаться быстрее ну, блин, полезная штука. Ну, ладно, давайте прокачаем. Это правда полезная штука. Эфир, если блок поставить, призраков, блядь, в три раза быстрее. Ну что, а смысл? Я же их не поглощаю, чтобы это самое, чтобы на скорость. Чтобы пока меня там бьют, я их поглощаю. Вот это вот можно, конечно, ну, точнее, нет. Знаете, как можно... Вот это вот только вот можно прокачать 15 очков. Но это в будущем. Это только начало. Да, это только начало, мы уже идем к... Ой, блядь. Как это неудобно? А, нет, удобно все. Все очень удобно, все хорошо. Мы идем сейчас к основному квесту, потому что... а я яй яй яй яй яй Еще одна допочка осталась. Не идем к основному квесту, потому что я не хочу... Не... Ну, будет, будет реально смешно, если я такой это сам. Я понимаю, что есть сохранение, что-то... зачем прям появляться передо мной? Опа! Стоп. Это справа? Это не статуя. А, это это самое. Это забыли. Это... Как там называется? Это не то, что, короче, надо. Это на удачу. О, как это называется, не помню. Но это помогает там с удачей разбираться. Так. Ага. Толстяк даже не прочухал поначалу. Не-не-не, не прочухал, я гарантирую. Толстяк не видел. Надо сказать, в магазин будет заскочить. Сейчас денежку возьму. Зачем в магазин купить стрел? Ну, как бы я вот реально сейчас ими активно пользуюсь. Рассказывай. Теперь торчусь здесь. Путь загробный мир. И где сейчас этот ваш проклятый алмаз? Я его продал какой-то девушке. Она потом погибла, не справилась с управлением. Я слышал, алмаз похоронили вместе с ней. Далан, давайте еще трупов раскапывать. Зашли? Да, наверное, он там уже всю землю на кладбище оствернил. И чем же это опасно? Многие души не смогут попасть в загробный мир. Так же, как вы. Он решает сварить. Будет это исправить. Сам-то я не могу снять его проклятие. Да, умеют же люди создавать проблемы. Смотрите, да. Я точно помогаю, если у меня просят помощь. Обычно, да? Как бы нифига себе ты сказал. Давай как бы на начистоту посмотрим. Получается, он даже, ну... Это может быть как бы такой игровой момент, по большей степени. А, но, мне просто... Мне нравится то, что он не попросил помощь, сейчас сказал, что мы сможем. То есть, как я понимаю... Блин, а что за музыка-то началась такая криповая? Духов по пути соберу, мне тут осталось двадцаточку накопить. Просто считаю, что лучше собрать все 20, но ну, если там какое-то крайнее там, задание будет, да, там... важное, хотел сказать. О, о. Красную сейчас вынесу быстренько. Смогу ли? Да, смогу, думаю. Раз, два. Ах ты ж, тварь. Ладно, похуй. Она там пока эти разглядывала. Она, конечно, не окочулилась, ну ладно. вот теперь все. Сейчас этот станет. Ага. Постоял, теперь полежи. Ой, полежал, теперь постои, а теперь опять полежи, мертвый. Какой проблематичный. Слова путаются. Как-то так. Так. Дерево я освободил, потому что... Я не знаю, когда я его еще потом увижу, если честно. Быть другие... А это сразу парочка духов. Сразу катасирчики, оп, заполнились. А отбить зеленку я всегда смогу. Так что ничего страшного. Зеленка хорошо, что отбивается проще всего, поэтому я ее сразу и прокачал как можно больше как бы пока есть возможность, как говорится. ну бля. ладно, ладно, я подойду кто-то так. По стелсу когда эта игра, знаете, когда я ее скачивал, как бы я думаю, она будет чуть-чуть пострашнее. да, она пугает меня в некоторых моментах. но я думаю, она будет не просто чуть-чуть, она по почаще страшнее. какое-то время, что я буду чуть-чуть это. блять, подожди, это же магазин? Блять, это... просто автомат, ладно. Забайтили меня на магазин, отвечаю. Просто я значок на карте увидел, я думал магазин. Но нет, меня реально забайтили. Блин, представляете, вот так вот бывает, вот так вот просто по карте валяется предмет. Как он там называет? Ну, вот этот вот, который... Который... Связан с духами. Чего? Капли наверх поднимаются. Зонтик тоже. ч то это меня вообще не прикалывает, если честно. Да подожди, подожди, подожди. Я еще не залез наверх. Ну, конечно. Да. Конечно. Видишь, к себе Значит, мы бля. Ай, ай. Иди сюда, где ты, блядь. Пиявка летающая, где то А, вот ты где Ну, стреляй О, сразу, о, через стену Как, мне нравится эта игра Так, а вот с этими летающими друзьями Как-то попроще Так, а еще кто? Так, тут вот понятно, ладно Понятно, тут я не достреливаю. Пойду обойду со стороны немножко. Умерли все? Блять, еще один. Да что да блять. Ладно, похуй сойдет. Так. получили свой А вот воронам что-то не имется. Ай-яй, Павла училась Ай, красавчик Очень-очень На самом деле, очень задумался Боялся, что она меня спалит Мне не очень люблю вот эти вот стычки бесполезные Где я буду просто зелеными этими стрелами Да, разбрасываться В целом Где-то осталось найти ее труп, да? Опа, этот звук Этот звук где-то статуя лево а понятно это не стато блин почему у них звуки одинаковые нельзя было сделать разные звуки так а что это за огоньки подождите то есть я должен сейчас нашел это ее могила вот он да ладно сказали что вместе с ней похоронили просто сверху положили надо побыстрее его очистить. Конечно, очистим. Сейчас призраки, да, нападут? Не пентаграмма? Не, не пентуха. Мне так понравилось, что, если честно, что в игре сделали хотя бы раз пентаграмму, то и звезду. Это вот мне реально понравилось. Ну все, теперь можно выкинуть. На самом деле, такое может повториться. Конечно. Лучше забрать его отсюда. Угу, угу. Он точно меня не проклянет за это. Стойте, не забирайте его у меня оооо, тебя это уже не я касается ваш, вы из-за него погибли. вам мало что? ли? вы не понимаете, я умею говорить с камнями в магазине ему было тоскливо, он ждал пока я приду и спасу его чего? драгоценные камни, чисты по своей природе просто они слишком быстро впитывают человеческие эмоции слишком часто этими эмоциями оказываются жадность и зависть я обещаю вечер э. не оскорблять мою маску. Пожалуйста, не отнимайте его у меня. Ну, ладно, все равно других претендентов. Надеюсь, больше с ним проблем не будет. Спасибо за понимание. И что-то мне останется после смерти. Ух ты! Это то есть это все духи, которые не смогли отсюда уйти за этого камня. Ну. А я их потом отправлю, чтобы их отправили в рай То есть целый город, целый Ты город, признаешь. скажем так Признаешься Блять, еще один квест О, там телефон Не как раз по пути я от этой Да Мне я я наделся на босса напасть Но ну, мне к продавцу лень бежать, если честно Ну, вот прям по факту Прям вот прям Прям лень, лень Прям, прям черная лень, чтобы вы понимали так, 41 дух, ну да, Теперь будем по пути, парень. я еще парочку духов постараюсь взять В целом постараюсь взять, я вот о чем имею в виду Или надо было просто к нему вернуться, чтобы с ним попиздеть Сейчас будет так, я такое ощущение, как будто правда к нему за счастье, потому что ни одного духа по пути Сейчас наверху посмотрим Блять, не вправду походу я к нему уже иду Да, я так к продавцу иду. А теперь... а что, меня не Еще вы один. Да ладно. Спасибо, но факт фактом, я до сих пор здесь. Как это хорошо. А вы больше никаких сомнительных товаров не продавали? Так, так, так, так. Лисиц, наверное. Человек, их принес, а вы что? Продали их по отдельности? покупателя. из за этих масок все и началось. Надо поговорить с предыдущим владельцем. Честно... А, честно говоря, вот это круто, да, что он сказал, что он как бы покупает предметы. И да, он мог купить очень-очень много как раз-таки предметов, которые нагонят ему порча и Эта игра не перестает меня радовать. Просто прекрасно, я бы сказал. Так, тут где-то призрак, но мне на него оказывается так пофиг, что я просто промелькнул вне него и все. Так, а вот и продавят. А ну, Ой! Можете рассказать нам историю, О, этих это нас интересно и будет поучительно, Есть слушайте. Двух юноши и они видели себя. Поэтому перед эти маски. Со об их связи. И они обменялись этими и дали обещание обязательно найти друг друга в загробном мире. Ну, значит, нам надо найти эти маски и воссоединить юношу с девушкой. То есть... ...которая купила женскую маску, живет где-то в этом районе. Буду рад, если вы поможете. То есть, получается... А... Ну, пара, естественно, как он и сказал... Заключила себя в эти маски То есть я бы только так сказал, если честно Да, да, да, да, да Так, я сейчас по пути просто заглянул вот к этим ребятам У меня как раз 5 свободных мест Ну, не 5, а больше Но из-за задания я больше себя взять просто не смогу Я как бы по факту То есть вот я сейчас беру последнее, пятое И... Опа, опа, опа, опа. А где? А что? О, Интересно, что это? так, так, так, так, игрушечный аксолотль. Игрушка в виде аксолотля, который когда-то был популярен в Японии. Да, да, да, вот тут -вот он, -вот -вот, да, вот прям реально популярен. Так. А я уже вижу продавца. А что случилось из-за маски? Мой парень погиб. Я купила проклятую маску. Она все время кричала на меня женским голосом. Верни меня к нему, верни меня к нему. Просто дай мне маску. Так как? Блять, еще и в дом идти. Не переживай, ты что, я здесь зря что ли в этом мире? Конечно. О, как тебе с ней справиться? Так, какой дом? Да это все что ли есть? Ух ты, блять! Ой, косая, ой, косая, блять. О, не... она разговаривает во время битвы. Надо еще и Какой приятный бонус, если честно, для этой игры. Блин, я обожаю этих разработчиков, они прям реально молодцы. Открывай дверь. Чужаков больше нет. Можно искать. Да, да, да, да, да, да, да, да. да, да. Смотри, Вроде это. Она, она все заплаканная. Это не та маска. Или, может быть, это та маска, но она не так, не так должна выглядеть. Стой, не трожь е! Она наделась! Охренеть! Я не могу ее снять! Ты чувствуешь, она забирает у нас энергию! Мы так долго не протянем! Скорее, найди вторую маску! Только так можно снять проклятие! Да ладно, она потихонечку нас высасывает, типа! Блять, круто! Крутая штука, я умираю потихонечку, мне нравится Пожалуйста, мне его Да конечно, конечно, только пожалуйста, можно мне это самое Вот этих вот, вот этих вот утырков, которые за моей спиной, ну как-то их это убрать от меня Ну конечно Да, да у меня она Да ладно Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Конечно-конечно Конечно полечусь А что у меня только 5, да? А все, да, это самое А воду можно? Ага Ага Так, а мне это самое Слава богу, что хотя бы в конце это самое Конечно. сказать, мужская маска у тебя? Да. А что ты у алтаря забыл? Прямо здесь. Узбери, а то тебя... Да знаю, ребят. Он прям за маской говорит, мне так это нравится. Мужская маска лежит там. Да где там? Иди скорее. Где? Мужская маска лежит там. А, во. Они обе, смотрите, такие проклятые прям. И все, сейчас порча прямо уйдет. Ну конечно. Ой, слезы ушли. Ну я прям так и думал. Все, они прям перестали плакать, Вы высоединились. Такие ли совет да дерева? Они просто очень быть вместе. Очень? Да это перебор! Это прям вообще перебор! Конечно не держит. А мне понравилось. А мне прям... Маски снова да. ну, слава Богу. Спокойно... Маска женщины, маска мужчины она теперь доступна. Как одежда. Я их теперь фиг надену, если да, они меня убьют. Я опять одену маску мужчины, он меня прикончит. Одену маску женщины, он меня тоже кончит. Так что это самое. Ну как бы... Так, стоп. Хочу попробовать самые дорогие в мире суши. Не, хочу найти еще Тануки. Пусть будет. Вдруг сейчас нам это. На карте покажут Тануки. Я его найду. И это будет круто. Да, вот он. Если что, можно будет его забрать. А сколько нам опыта дадут за Тануки? Сотку. Сесть. Три. Эмоция. Пока что пофиг. Мы Сколько у нас? Одна минута осталась. Не, ну вообще побольше. Чуть-чуть побольше. Поэтому сейчас телепортируемся сюда. И идем по основному квесту. Раз уж наши доп. квесты кончились. Я как бы... Уже вторую и серию, получается Уже вторую серию получается, занимаюсь именно Статуя Занимаюсь допками, Это прям, ну, прям, прям Ну, как бы это, ну, как это прям, прям появится. много Само собой. То есть это даже Ну, я как бы и в этом И в годике проходил достаточно много Да, ну, по факту Я, правда, как бы много заданий в годике прошел Но мне сейчас надо восстановить зеленку Восстановить зеленку она легко, слава богу, устанавливается С любого предмета, просто ходи, добейте призрачные предметы А вот зеленые зеленки <свист> Зеленые зеленки Звучит, конечно, так комично Устанавливать много Мне нужно хотя бы 20, и этого будет вполне достаточно для начала Так, а что там по, эти, по статуям? Походу, не сработала способность Сколько их, в общем? А, нет, сработала, вон она Собачка, прости, но у меня очень много важных дел. Ой. Ну, а если я сейчас вот так вот сделаю? О, на меня взрывы не действуют. Ч ⁇ вы молчали? Блин, я же еще в магазин хотел за эти стрелы купить. Зашел в магазин, купил Стрелы, конечно, три раза в день Тут что-нибудь есть? А, это статуя откликается, скорее всего Одежда О, Стоп, там магазин, я что-то об этом не подумал Там хоть и магазин одежды Но я об этом не подумал, подожди, кошка Необычно в этом месте Эрика попросил меня за ней Не ходить Ладно Слышу слева, но слева это Скорее всего, это самое. ну удача Вон я вижу отсюда, удача так, а что ты там продаешь? А, ты ничего не продаешь, я понял. Ну давай на ну, удачу купим одну. Ну, конечно, либо удача, либо неудача. Одно из, ну как бы, третьего не дано. И. Мне повезло. Вы преуспеете всех начинаниях. Мне повезло. Мне редко, когда везет. Мне редко когда везет. Поэтому это самое. А это стоп, почему редко? В этой игре мне еще ни разу не везло. По-моему, в этой игре меня фортуны еще ни разу не показал. Кстати, души сейчас сразу отдам еще. А, у меня же максималка, точно. Сколько? Полторы тысячи. Ну, я в плюсе. На тысячу. Да, мне повезло. Так, сколько у нас тут? У нас почти фул, поэтому отдаем. И сразу по квесту идем. Как бы на сколько времени есть для того, чтобы выполнить квест? 6,7 минут. Все просто... Это круто, спасибо. Это, конечно, все очень-очень хорошо, но мы поспешим на столб света. Максимум вырос, запас здоровья вырос, все выросло, все круто. Так, и что я должен искать? Если честно, я не очень понимаю. Я хотя бы немножко подвосстановился. Что это? Так. Это духи, люди, которых они собрали в Сибуи. Их тут уже тысячи. Когда работаешь детективом, со временем начинаешь спокойнее ко всему относиться. Если постоянно переживать, не сможешь работать. Но иногда видишь такое, что никакой выдержки не хватает. Тебя как будто берут и пьют по животу. Примерно так я себя чувствую сейчас. То есть это столб света, это тысячи духов, Кажется, и не одна тысяча, чтобы вы понимали. То есть представьте, что, минуты, допустим, тысяча сто людей просто выкосили. Ну, минимум, Завод минимум. Без него жизнь Хотя косарик, ну, тысяча сто, ну да, ну, тысяча сто где-то, да. И чё? А, то есть их поглотить или еще что-то я в целом не могу просто, да? Блин. Ну конечно, попробуем. Давай, открывай. У нас еще время-то есть. Дух, смотрите, светятся, чтобы я духов забрал. Сейчас он, дайте это самое. Не перни, пожалуйста. Ну, как бы, это, конечно, полезно, но как бы там. С какой бы стороны ты ни смотрел, но это мы достаточно мы полезно для здоровья. Из-за него я и получил все свои способности. Из-за него. Мы просто подопытные кролики. Твоя сестра в том числе. То есть вот из-за... Лучше как ее вытащить. То есть вот из-за того парня, который, на которого он охотится, он получил свои экстрасенсорные, так сказать, способности. Ну, я считаю, это экстрасенсорикой в целом. Да, это там, типа, не телепатия, но это, ну, как бы, ну, это, как бы, есть что, в своем роде, телепатические способности. Но... Кстати, вот так вот серию закончить да. будет очень круто. Подопытным крысам следует сидеть в клетках. Ты! Кей-кей! Стой! Где Мари? Приятнейшая встреча. Очень! Но всему свое время! Скоро начнется церемония. Мне кажется, я скоро это, я походу.. Вы больше ни на что не сгодитесь. Да, я кажется К пришел. вас обоих уже никак. Спасти. Что ты несешь? Верни ее! Увы, попрощаться с ней ты так и не успел. Походу, скоро конец, короче. Она уже играет свою роль в последнем акте. Чего? Впереди еще много дел. Важных дел Вместо меня за вами присмотрят они Пять минут их разъебать Ты думаешь, эта хрень оживит мертвых? Кей, кей Ты сейчас о чем? Этот недоумок собирает души людей, чтобы связать наш мир с загробным Пять лет назад его жена заболела и умерла. Он хочет ее вернуть. А что ты раньше-то молчал? Вот бы дочка гордилась сейчас своим папашей. Это точно. Больше интересно, как он этому научился. То есть она умерла. И он такой... Ебай. Нихуя себе. Я могу. Что за хрень? А это коллеги дети, да в чем дело кто они простите не хотел вас обман ну или не коллеги или дети там родные у меня с родными полное понимание это Приходят его родные это по первому заслуги моей дочери отмечу особо. это его дочь я понял Если бы не она, Завесы не появилось бы Так ты ради этого Дочку убил Он и дочку Тело убил боли, чем сосуд для души. Разве можно привязываться К бренной оболочке Вот это псих Да он Спятил Час уже почти пробил Вообще, на тему для превьюшки. Думаю, она не даст вам не забыть. Возвучать. Если превьюшка была другая, значит я забыл. Не забудьте это. Так, ладно, сейчас мы будем сражаться с его дочкой еще целых две минуты. Ой, ё, Пожалуйста, скажите, что у меня фу. Подкину, от нее. Разделила, прикиньте! И съела его!